Он перейдет, он перейдет, а я не хочу, там страшно А на Пикадо не страшно, блядь а на, на Пикадо, пикадо не... блядь, вообще, да, не страшно Ребята, вот и наступила А мы вся планета сидят дома из-за этого коронавируса Так что сидим дома Да, и насчет открытия 500 кейсов все будет а, только чуть-чуть позже. А. сейчас смотрите вот а, такие 4, 5, 6, 7, ты пришёл зайчик погулять. Четыре, четыре. раза человек. Нифига у тебя зайчик гуляет. Ага. до семи. О, у меня им 24, пацаны. Вот я... У меня двое, короче. Привет, я... я машину пью. Мы уже катаем. Еду к вам. А да, ты да, курсишь, да, что да, в начале да, Или да, кто-то да. идет? Да. Так, надо кому-то... А, а блядь. Блядь. Только не поднимайте, просто дым киньте. Не поднимайте, не поднимайте меня. То есть отомсти за меня ты не хочешь пойти сходить? Нет. Умереть нет. А нет, они есть. Все. Не забывай. Подписываться на мой канал, ставить лайки и жмакать на колокольчик.